Тобей, иди сюда, тобей, иди сюда. Все прошли. Нашли мы спасение от того, чтобы собачка ела все подряд на улице. Вот такой вот набор. Конечно. Обе немножко нервничает, но зато мы спокойны. Куда ты? Куда ты собрался, друг мой? Да. Давай, давай. В лесу большой плюс. Чисто. Ну конечно тоже встречаются собачьи метки, но по крайней мере приятно ходить. Куда ты меня ведешь? Там дорога-то есть? но ну пойдем посмотрим. Дорожка есть там дальше. Дерево упало, видишь? В этом году много снега. Дерево не выдержало. Ну и чего? Как мы здесь пролезем? А? Ну чё, пошли, попробуем, ой, ну обязательно надо пометить Сейчас, и мы пролезем Тихо, тихо, подожди Помогайте мне Отойди, отойди Отойди, отойди, отойди, отойди. Пролезай, с трудом Ну, пошли Вот палочку грызть, хватит Пошли, пошли, пошли Вот без наморника будешь гулять, будешь таскать палочку. Давай, приучайся к порядку. Что там, Машус? Что ты унюхал? Что ты унюхал, Кто Тоби. Книги ее. Не кини. Твоему любимому репейнику. О, что здесь тропинка? В лесу. Куда идет, неизвестно. Фу. Пошли. Пошли. Не кинь, давай рынка. О, блин. То Не надо делать. Тренируем мускульную силу. Тянем хозяина. Ох ты мощный бессовый распит у нас. Весь пятачок снегу у тебя, Тоби. Пошли. Пошли, пятачок. Пошли. Мы куда идем? Куда мы идем? Вперед. Пошли вперед. Сел отдохнуть всю да? Сел отдохнуть всю в сугрок. молодец. Молодец. Так, Прошли мимо. Следующий наш репенник. Тоже пройдем мимо. Типа медленно суеплы. А вы наш репейник, в который мы влезли. Интересно, пойдет к ним или нет? Шел мимо спокойно прошел мимо пушистая травка какая-то какая, а какая красивая красивая травка стоит местная церковушка наша на окраине поселка деревянная красивая новодельная а рядом школа с бассейном Сейчас попробую зум добавить. Тоби, чуть-чуть немного. Так, начались проталинки в лесу. Здесь уже не лес, а так, кустарник молодой. Молодой лес. Точнее. Вот. Тоби у нас зимний пес, он не знает, что такое лето, что такое земля, трава. Для него это все в новинке. Так что на землю он сходит редко, старается все-таки идти по смешку. Уточник пойдем, куда куда куда? Что ты там бить. Всё, уже детки из школы прошли, так что можешь идти спокойно. На земле ножки задирает, видно трава колется немножко. Видите, как домой полетели? Не понял, что последует? Что там примет Тоби? Ой, здравствуйте, я сейчас снимать не буду, забудьте. Что там, Тоби? А? Что там? Это мусорная машина приехала мусор забирать. Все, мы туда не пойдем. Мы туда, сабы, Ой, ну ка стой на, ну на, на задние лапки, стой. Тоби. Тоби, Тоби, Мы не пойдем. Туда. Мы не пойдем туда-то Там мусорная машина, мы не пойдем туда, Тоби. Не пойдем. Так, Тоби, что-то здесь совсем неинтересно стало. Пойдем-ка домой. Пойдем в обратную сторону, в лес. Все, пойдем. Тоби. Мы залезли прям в сугроб. Ну, пойдем дальше. Тоби. Это чужие дети. Не надо на них бросать. Не все детки любят маленьких собачек. Чесаться только тяжелого дамоклки, да? Тоби, Тоби, Тоби, Тоби, фу, фу, это не собачкам. Тоби, иди сюда. Иди сюда, иди. Ой, сколько снега. Вот так вот. Ой, как мне нравится тебе в Наморднике, да? Ну ты по-своему красив. Тоби, красив по-своему. И в Наморднике. Не забудьте подписаться. Иногда выкладываю что-то интересное. Всего доброго, спасибо за внимание.